В общем, обычные избирательные участки открываются в 8 часов, но в Татарстане они почему-то открываются в 7. Мы приехали в Никольске к 6, ехали из Казани, очень мало спали, не выспались. Наша задача была проследить за явкой на референдумах. Сегодня я начинал утро наблюдение один, было очень страшно. Закон о выборах и референдумах запрещает быть наблюдателем, если вы являетесь членом комиссии. Но мне же все равно интересно, что там происходит. Вообще участок такой интересный, он находится в фельдшерском пункте. Ну такая деревянная изба. Печка стоит, ну обычная как бы русская печка. На своем участке я обнаружила пачку брошенных бюллетеней. А когда позже мы сравнили фото, сделанные на разных участках нашими наблюдателями, мы увидели карусель. В чем, в чем еще особенность этих референдумов? Если референдум признается состоявшимся, соответственно, граждане не сдают сборы, в Татарстане существует программа софинансирования 1 к 4. На каждый собранный рубль по самоображению из госбюджетных Республики Татарстана выделяется 4 рубля. Что обычно? Вы, Ой, э, На, на э, решение не... вопросов местного значения. Ремонт дорог, ремонт водопровода, освещение, контейнерные площадки, мусорные, детские площадки. У нас схема такая, что люди сдают какую-то сумму небольшую, там, допустим, от 100 до 500 рублей. Но, правда, в селах это достаточно большая сумма. И государство как бы софинансирует. У нас в регионе очень сильно рисуют явку. Мы в первую очередь здесь именно как раз следим за явкой, контроль явки. Соответственно, наблюдение должно быть стационарным. И мы стараемся, чтобы на избирательном участке было два наблюдателя. И еще хочу на что обратить внимание, это то, что у нас сложилась коалиция. Здесь на самом деле представлены разные политические силы, разные политические субъекты. Под нашей крышей проводится непартийное общественное наблюдение. То есть тем самым достигается нейтралитет. Сейчас я в селе Никольское Лышевского района и хочу поговорить с прохожими о том, что они думают об этом референдуме. Голос народа – он связующее звено в любой политике страны. Угу. Я так считаю. Как в своем доме, каждый раз живешь в своем доме, значит всегда есть что-то сделать. И это также – это свой дом, только чуть-чуть побольше масштаб. Масштаб их села. Что-то новое, что-то угу. нужно в том году. Вот, например, я сама мусульманка, а село то русская, не было мусульманской кладбища. Угу. Вот у нас теперь мусульманское кладбище. Я отдам, откуда куда деньги девать? Вот у нас асфальт есть, мне не надо больше. Правильно? Так принять участие надо, угу. чтобы не быть безразличным. Те, кто приходит, те, кто является на участке, конечно, в большинстве случаев голосуют «за» однако самаятка говорит за, за себя Около участка в Никольском я заметил группу людей, исполнивших свой гражданский долг Ой, так. я в этом ничего не понимаю даже да. Оказалось, для этой цели даже был организован транспорт хоть и с некоторыми неудобствами А на моем участке несколько избирателей просили справки о том, что они проголосовали. Они рассказали, что справки требовал их работодатель, компания «Ферекс». Любопытно, что, уезжая на надомное голосование, я увидела, что ровно та же компания предоставила транспорт для избирательной комиссии. Такое вот партнерство. А на своем участке я обнаружила вброс. Вброс чистых бюллетеней. Да, при подсчете, просто комиссия тут же попыталась перевернуть ящик для голосования, чтобы все бюллетени перемешались. Но предательским образом эта пачка из 12 чистых бюллетеней она осталась торчать в, в дне. Вот, либо мы ее просто достаем и не учитываем при подсчете, либо мы не трогаем это до приезда полиции. И оформляем это как классификацию. Петр Васильевич, ты можешь дотянуть. Да, это... Вот так. Вот аккуратненько. Мы оформляем их как погашенные. Как Эти 12 бюллетеней, они увеличивали явку. В случае, если бы Там они просто увеличили поскольку они пустые. А, однако, после того, как комиссия завершила подсчет пришла установка от ЦИК Республики Татарстан, что все-таки сделано было неправильно, и эти бюллетени нужно было посчитать недействительными. Люди не особо активно шли голосовать на референдум. Ближе к четырем часам поток избирателей практически иссяк. Затем было 40 минут затишья, в которой я полистал телеграм-чат. В чате публиковали фотографии возможных карусельщиков. Через некоторое время э, на мой участок э, зашло около 20 избирателей, что меня насторожило. Среди них э, я обнаружил вот этого человека, который был запечатлен на другом избирательном участке. После этого я обратился к председательнице комиссии. Он только что здесь был. Ну, попал потом в класс, наверное, посмотрел. При просмотре моего ролика другие наблюдатели заметили еще несколько лиц, которые голосовали несколько раз. Координация действий — залог успеха. На шести референдумах явка не набрала нужный порог, и на всех этих шести наблюдали наши волонтеры. Мы собираем доказательства грубейших нарушений фальсификаций и стараемся, во-первых, привлечь исполнителей к ответственности, а во-вторых, заставить организаторов соблюдать требования закона.